Перед своим выступлением хотела просто уточнить, что должен был быть другой выступающий. И буквально вот накануне меня попросили выступить по этому вопросу, потому что выступающий не смог. Перед непосредственно выступлением по существу хотела от себя лично поблагодарить всех за помощь в подготовке данного мероприятия ИК к Байлджанав. Спасибо большое каждому, кто принял участие. И спасибо большое всем, кто приехал, кто пришел сюда за то, что вы ну, не побоялись, нашли время и э, выделили, э, выделили время для, для приезда, для прихода, для участия в этом мероприятии. В сложившихся ситуациях вы видели, что органы э, правопорядка, представители администрации города и листы прибыли. Конечно, мы все понимаем, что это сложно. Тяжело, поэтому большое вам всем спасибо, каждому, кто прибыл и оказал уважение своему народу прежде всего. А теперь по существу вопроса, вопрос по социально-экономической ситуации в республике Калмыкия. Я постараюсь покороче сузить, сжать доклад того человека, вместо которого я выступаю. Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что 20 столетие, которое у нас завершилось, ну, можно сказать, относительно недавно, для нашего калмыцкого народа, конечно же, явилось временем катастрофическим. Мы все об этом прекрасно знаем. Уменьшилось количество, количество представителей нашего народа по сравнению с переписями населения в разный период времени. Количество представителей именно нашей национальности очень маленькая по сравнению с 1897 годом, когда еще э, было время Российской империи. Тогда у нас было 190, я попрошу обратить внимание на цифры, которые я буду озвучивать, мне их помогали составлять, я думаю, что они наглядно вам покажут именно э, катастрофу той социально-экономической ситуации, которая, которая сложилась в наше время. У нас было 190 тысяч калмыков. На момент последней переписи населения их численность достигла, вернее, уменьшилась до числа 174 тысячи человек. И на сегодняшний день это количество, к сожалению, не увеличивается. Если мы сравним цифры увеличения титульной нации нашего государства, русских, то их количество увеличивается, а население Калмыка, к сожалению, увеличивается как уменьшилось и не может достигнуть первоначальной цифры. До революционной, До революционной цифры. Все мы знаем о том, какие потрясения были, в какие потрясения был повержен наш калмыцкий народ. Это напрямую затронуло каждого жителя. Вспомните гражданскую войну, коллективизацию, голод 20-30-х годов. Политические и религиозные репрессии, Вторая мировая война, насильственная депортация в Сибирь. Каждый из этих социально-политических катаклизмов унес, к сожалению, жизни десятков тысяч калмыков. При этом общий политический, социальный и духовный кризис нации также был усугублен насильственным переводом на оседлый образ жизни. Калмыцкая письменность «Тодо или «Ясное письмо», которое было создано великим зая и в полной мере отображало культурные особенности калмыцкого языка, была запрещена. Это также оказало существенное влияние на развитие нашего народа. Многочисленные письменные источники айратской культуры оказались разграблены или утеряны, и в результате прервалась многовековая философская, религиозная и литературная традиция — а историческая и естественная передача духовных ценностей новому поколению прекратилась. Все буддийские храмы и культурные сооружения были разграблены и разрушены, монахи поголовно уничтожены, а сама буддийская религия запрещена. В результате был уничтожен цвет калмыцкой нации, ее духовные и культурные основы. Оказался практически уничтожен калмыцкий язык. А в последнее время, по всему вышеперечисленному, добавилась еще и угроза потери родной земли. Но ну, Мы все знаем, и это на слуху, что сейчас мы можем наблюдать фактический исход населения из республики, не только за пределы, не только за пределы нашей территории, но и за пределы всей страны. Сегодня калмыцкий народ находится в такой своеобразной точке, когда правила жизни и национальные ценности могут измениться и измениться довольно серьезно. Нужно понимать, что наша этническая народная группа всегда, всегда характеризовалась большим разнообразием разных, различных ценностей. В этом многообразии у нас, как всегда, были присущи нашему народу совместная гордость историческим прошлым, согласие в ключевых ценностях, подвижность, которая подтверждала существование именно нашей идентичности, нашего народа. Основным отличительным качеством калмыков всегда были наши исторические устои, верность, уважение и беспрекословное подчинение своим лидерам. На протяжении, всего, на протяжении многих веков вера в лидера и беспрекословное подчинение были нашим отличительным преимуществом, нашей силой, которая нас сплачивала, объединяла во всех сражениях, воинах. А в современных условиях это было наше былое преимущество, которое стало тормозом развития гражданских отношений. Увы, как и Валерий Антонович также сказал в своем предыдущем выступлении, о наших недавних, и нынешних лидерах, чего уж скрывать, мы давно ничего хорошего сказать не можем. К сожалению, мы сегодня слишком разобщены и фактически превратились в массу изолированных друг от друга индивидуумов. Стали не способны совместно добиваться общей цели, доверять друг другу, а иногда и совершать поступки по собственной инициативе без оглядки на власть. Все больше и больше мы теряем свое национальное самосознание, свою культуру, свой язык, становимся слабыми и постепенно теряем уверенность в себе. Многие из нас рассуждают так, что что я могу сделать отдельно. Лучше я не буду вмешиваться, мимо меня это пройдет, там другие как-то разберутся, и в результате мы видим, что у нас сегодня пришло не более 200 человек, может быть, представители... Ну, не буду стесняться этого слова, слова самого цвета э, нации э, не скрытые, не скрытые патриоты, так бы я сказала. В Москве, видимо, тоже считают, что э, нашу республику и наш народ уже можно не принимать во внимание. Это мы все наглядно увидели, когда к нам прислали очередного назначенца. Сейчас я говорю про Хасикова, Бату Сергеевича, нынешнего главу Республики Калмыкия. И наша надежда на того руководителя, который придет, надежда многих, я знаю, общаюсь со многими молодыми людьми, надежда многих и многих людей, которые уверовали, уверовали в Бату Хасикова и надеялись, что он, как молодой, именитый, пользующийся каким-то уважением в определенной сфере человек, придет и поведет нашу республику вперед в светлое будущее». Но все мы видим, что этого не случилось. И такой спаситель из центра э, оказался, ну, наверное, не спасителем, а скорее всего тем, кто, э, если ничего не изменится, наверное, угробит нашу республику или приведет к такому состоянию, из которого будет очень сложно выйти. В результате деятельности уже, к сожалению, двух лет... Э, Исполнение полномочий Батухасикова и предыдущих руководителей Орлова и Люмжинова. Сегодня большинство нашего населения живет в нищете и озабочено в основном мыслью о хлебе насущном. У наших людей просто нет раздумий, вернее нет времени о том, чтобы подумать о каких-то высших идеалах и ценностях, о свободе, о борьбе за светлое, о борьбе за э, Хорошее будущее для нашего народа и республики в целом. Наше гражданское общество слишком слабо, чтобы ставить перед, перед властью вопрос о перераспределении власти и доходах более справедливо. Многие, многие наши родные, устав бороться, уехали из нашей республики в поисках более лучшей жизни. Но сегодня мы должны полагаться на решимость каждого из вас, кто сегодня пришел и выразил солидарность с инициативной группой и с организационным комитетом. Ведь только совместными усилиями мы можем укрепить, показать пример тем, кто слаб, кто боится, кто озабочен чем-то более другим, направить их и сориентировать на то, чтобы каждый в силу своих возможностей мог осуществить вклад в э, дело развития нашей республики. Только тогда наша проблема совместными усилиями э, будет решена. В конечном итоге мы сами, только мы сами можем изменить нашу жизнь к лучшему. Как я уже сказала, больше двух лет назад был назначен э, главой республики Калмыкия. Я не даром говорю именно назначен, а не выбран, потому что мы все знаем, что его вначале назначили временно исполняющим обязанности. И все вы знаете из средств массовой информации, из передаваемых слов друг другу, что э, выборы главы Республики Калмыкия в 2019 году прошли со множеством не только нарушений закона прямых, но и косвенных, это я говорю об использовании административного ресурса. Поэтому я использую именно слово «назначили», а не «выбрали», потому что Батухасиков был назначен и спущен нам из Москвы. Замечу, что этот двухлетний период, как я уже и говорила, не дал э, возможности убедиться, вернее, да, убедиться в надеждах тех многих людей, которые, возможно, в него поверили. За этот период мы увидели безграмотную и неэффективную политику руководства республики, которая не привела к каким-нибудь заметным сдвигам и положительным результатам. Общая социально-экономическая ситуация в республике стала заметно хуже. И не имеет значения, что перед тем, как пришел Хасиков, была ситуация плохая. За два года, согласитесь, можно было сделать какие-то рывки и подвижки вперед. Но мы топчемся на месте, и даже спустились на несколько уровней вниз. Прогресса не было нигде, ни в достижении целей, которые были провозглашены на федеральном уровне и которые повторял Бату Хасиков, ни в тех обещаниях, которые он оглашал самовольно. Рабочих мест не увеличилось, доходы не увеличились, уровень жизни населения не стал лучше. Мы также живем практически в нищете. За последние два года государственный долг Республики Калмыкия резко вырос с 4,4 миллиарда рублей до 6,6 миллиардов рублей. Причем я хочу заметить, что основное увеличение государственного долга, роста государственного долга пришлось на коммерческие кредиты и кривая роста долга Республики Калмыкия выросла очень значительно именно в период когда главой республики калмыкия был вернее стал и осуществлял свои полномочия бату хасиков у меня конечно вот к сожалению не удалось технически большое сделать проектор но я думаю вы все увидите расстояние здесь не очень большое посмотрите пожалуйста вот эта часть одна четвертая часть последняя. Это кривая роста государственного долга в период исполнения полномочий главы Республики Калмыкия Бату Хасикова. Вы увидите, насколько у нас выросли долги, за счет которых Бату Хасиков исполняет по возможности, видимо, свои полномочия и обещания, ну, скажем так, впустую пустую данные населению. У нас в республике увеличилась не только долговая нагрузка, у нас и увеличилось количество кредитов, которые берет наше правительство на исполнение своих обязательств перед населением. Кроме того, не считая долгов, в Калмыкия у нас является регионом, лидером. Мы все это знаем, все следим в ситуациях пандемии, я имею в виду по заболеванию коронавирусом. Помимо резкого роста долгов, Калмыкия является лидером по количеству заболевших коронавирусом. Официальные данные показывают, что на 1 мая 2021 года Республика Калмыкия по количеству заболевших на 100 тысяч населения занимает коэффициентом четвертое место среди всех регионов Российской Федерации. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Четвертое место по росту заболевания коронавирусом. То есть мы идем вслед за Москвой, Санкт-Петербургом и Республикой Алтай. Далее мы четвертые. Росстата опубликовал 30 апреля этого года данные по смертности населения Калмыкии за предыдущий год. В совокупности из тех данных, которые говорят о росте заболевших коронавирусом и данных Росстата об увеличении смертности, мы видим, что цифры заболевших от коронавируса подгоняются под данные ростата о смертности. То есть, простыми словами говоря, власть республики умалчивает, умалчивает истинное, истинное положение дел по заболеванию коронавирусом. Все мы знаем, мы между собой знаем, что третья волна, да, говорят, коронавируса уже наступила. И никто об этом население не предупреждает, и соответствующие мероприятия на должном уровне не ведутся. Ну что там далеко ходить? У нас есть ограничения, которые ввел Хасиком своим указом номер 88. Я об этом неоднократно говорю, многие люди об этом говорят. В указе как минимум указано обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров. Посмотрите, сейчас есть в интернет-ресурсах у каждого государственного органа и даже у должностного лица, в том числе у Хасикова, своя страница и в сети Инстаграм, и в других социальных сетях. Посмотрите на заседания, которые проводят государственные органы. Вы увидите, что государственные органы, устанавливая ограничения для населения республики, сами эти ограничения не соблюдают. Более того... Для борьбы с неугодными они направляют проверяющих вот на подобные мероприятия, чтобы их э, привлекали к ответственности за отсутствие маски, за э, несоблюдение дистанции. Посмотрите, Министерство экономики публикует почти каждый день э, сюжеты о проводимых мероприятиях по соблюдению коронавирусных ограничений. Вы увидите, кого они проверяют. Они проверяют тех бедных предпринимателей в магазинах. Только их, предпринимателей в магазинах и в предприятиях общепита. Задайте себе вопрос, почему они не проверяют себя. И, пожалуйста, э, и вернее, вы придете к выводу о том, э, кто, кто является виновным в э, росте заболевших коронавирусом. У нас, э, кроме того, смертность от ковида в республике более чем в два раза выше, чем в среднем по стране. Но я уже сказала, по моему мнению, виноваты в этом органы власти Республики Калмыкия. Такая же плачевная ситуация в Республике складывается во всех сферах. Бюджет, экономика, сельское хозяйство, все мы знаем о бедах тружеников села, саранча, засуха и так далее и тому подобное. За последнее время в Калмыкии произошел целый, целый ряд громких и трагических событий, которых никогда ранее в республике не происходило. Это и сильный взрыв бытового газа в многоэтажном доме, где только чудом люди не погибли, и уже целый год они проживают на съемных квартирах. Целый год. Произошел большой пожар на центральном рынке Элисты. Предприниматели... Эм, ну, скажем так, не раскрывая своих лиц, своих имен, жалуются всем, кому возможно. Почему они делают это скрыто? Потому что они боятся органов, органов власти, что на них будут названы проверки и так далее. Но они возмущены на сегодняшний день, почему э, власть в республике им не помогает. А вспомните такие, может быть, мелкие, но многоговорящие события, как э, то, что мать сожгла мать троих детей была убита, мать ребенка сама сожгла себя. Когда такие мероприятия, когда такие, вернее, события, таким большим массивом мы могли наблюдать? Добавить к этому массовое заражение коронавирусом больных стариков в психоневрологическом интернате, в нескольких домах престарелых, сильнейшая засуха, нашествие саранчи, падеж скота — в целом, у нас на сегодня плачевное положение в сельском хозяйстве сложилось, и об этом говорит рост цен на основной продукт питания, который пользуется спросом у нас в республике, это мясо. И цены на мясо выросли на 30-40%. Ну, вы и сами, наверное, знаете по себе, все покупают. Политическая ситуация в республике также не отличается стабильностью. В республике с осени 2019 года не стихают протесты, но в связи с введенными ограничениями, а скорее всего большей части они для этого, наверное, и были введены, эти протесты э, немного, их уровень немного сейчас э, снизился, потому что всячески власть препятствует их проведению. Но! Эти протесты не закончились. С улицы они перешли в Народный Хурал, в Элистинское городское собрание и в другие органы власти и организации, где присутствуют люди, которые не боятся высказывать открыто свое мнение о сложившейся ситуации в Республике Калмыкия. Все вы их прекрасно знаете в средствах массовой информации, об этом говорится каждый, ну, практически каждый день. Причина протестов не только населения, но уже и депутатов говорит о том, что в республике ситуация настолько плохая, что по данным Росстата одна треть, одна треть населения республики разъехалась не только за пределы ее территории, но и за пределы Российской Федерации. Идущие практически с момента назначения Хасикова постоянные провалы в экономике, политике, противостояние с коронавирусом практически парализовали экономику и власть в республике. У нас проводятся только увеселительные мероприятия для удовлетворения личных амбиций органов власти. Все остальное народу запрещено. Подтверждением постоянно ухудшающейся ситуации в Калмыкии являются данные, опубликованный в рейтинг о самом большом миграционном оттоке в республике из всех 15 регионов Юга России. Это 2% или и 5,8 тысяч человек за период 2018-2020 год. 6 тысяч э, людей из республики за 2 года уехали в неизвестном направлении. Но можно, конечно, услышав все то, что я сказала, э, прийти к выводу. Я уверена, что провластные там, органы или представители их скажут, что мы нагнетаем ситуацию, используем... Какие-то цифры, какие-то данные, потому что нам больше сказать нечего. Но это цифры, и от них никуда не деться. Это цифры из открытых источников. А цифры, как вы все знаете, вещь упрямая, и они наглядно свидетельствуют о плачевном положении в республике. Тем не менее, я не могу согласиться с теми, кто говорит, что нам уже бороться не за что, и что нас, в принципе, ничего хорошего не ждет. Мы калмыки, мы калмыцкий народ, за последние, как я вначале говорила, сто лет пережили очень много разных катаклизмов. И один из самых существенных и повлиявших на наше развитие, это, конечно же, депортация народа в Сибирь. И эти все события отрицательные мало, Вы, кто интересуется историей и знает от своих взрослых, более товарищей, что эти события, которые пережил наш калмыцкий народ, практически ни одному народу в истории не удавалось, мало вернее, кому удавалось перенести. Тем не менее мы все еще живы, наши представители, мы являемся представителями нашего народа. И мы видим даже в последние годы возврат интереса именно к тем ценностям, которые всегда характеризовали наш народ. Я говорю о собственной культуре, религии, а в последнее время радостно наблюдать, что молодежь у нас следит и за политикой. Прошедшие массовые митинги, протесты, и многочисленные акции, поддержки калмыцких диаспор по всей стране и даже во многих странах мира говорят о подъеме нашего национального и гражданского самосознания. Ну, видимо, не зря пришел и Хасиков, и до него были иные лица, подобные ему. Видимо, это все было дано для того, чтобы мы в конце концов осознали и встали на путь, на путь действий во благо нашего народа. Видимо, все-таки внутри нас, внутри каждого и в целом народа есть что-то такое еще пока, чего власть боится». И об этом наглядно свидетельствует и приход представителей администрации города в этот зал, приход сотрудников правоохранительных органов, которые накануне этого мероприятия, но осуществили, я бы сказала, действия по охоте, наверное, в кавычках, на ведьм. Нескольким лицам, которые являются членами инициативной группы, организационного комитета, были вручены накануне этого мероприятия предостережение о недопустимости нарушения. Законодательство о публичных мероприятиях, об экстремизме, о террористической деятельности, о коронавирусных ограничениях, в том числе и мне. Попытка вручения такого предостережения была. Меня не оказалось дома, но на уши был поставлен весь, весь подъезд, и все мои соседи думали, что я, наверное, совершила какое-то преступление, потому что целая группа полицейских практически на протяжении полдня дежурила и ходила по квартирам, ну, в поисках меня для того, чтобы вручить это предостережение. В заключение хочу отметить, что э, при грамотно построенной и умело проводимой социально-экономической политике у нас пока еще есть возможность изменить жизнь к лучшему. Э, пожалуйста, не сходите с этого пути, особенно обращаясь к молодежи. Э, ну хватит идти на плечах, на горбу тех, кто на протяжении 30 лет является представителями протеста и представителями той борьбы против власти, которая направлена на улучшение жизни, на развитие нашего народа. Я говорю о боксакалах политической борьбы, вы все их знаете. Молодежь, халимгуд, нам нужно подниматься и не только, не только интересоваться культурой, языком, но и интересоваться все-таки политическими мероприятиями, потому что это нужно для нас. Власть сегодня такая, завтра она может быть другой, придет другой глава. И э, мне интересно, как те люди, которые сейчас ходят с Хасиковым рука об руку, плечо а плечо, как они будут смотреть в лица нам и как они будут нести ответственность внутри себя за те действия, которые они совершали. Я говорю о гонениях, о различных нелицеприятных мероприятиях, которые они... Э, осуществляют, реализуют в средствах массовой информации. Это и ложь, и провокации, и открытое, открытое вранье не только про тех или иных активистов, но и про их родственников. Сколько мы можем это терпеть? Нужно уже двигаться к тому, чтобы наш голос, голос каждого человека был услышан. И нужно, наверное, напомнить себе, что власть...